Наверное, надо попросить прощения за то, что я снимаю этот ролик в очках, но в Испании сегодня на удивление ясное небо, и если ходи без очков, то рано или поздно превратишься в курагу, прищуренный и сморщенный. Сегодня речь пойдет о том, с чего мы начинаем все худеть. У каждого, наверное... Приходил этот срок, когда надо начинать что-то делать У меня он пришел в 40 лет Когда мне исполнилось 40, у меня начал животик подрастать И я себе начал задавать вопросы, что с этим делать Наверное, все задают один и тот же вопрос Что делать? И все, наверное, отвечают одним и тем же ответом Надо что-то делать Вопрос Что? На вот этот вопрос я попробую ответить, потому что мы все приходим к этому постепенно. И то, что сегодня я делаю для того, чтобы оставаться в форме и в своем возрасте, имея возможность бегать там и <смех> жить полноценной жизнью, если бы мне 20 лет или 30 лет назад сказал бы кто-то, что я это буду делать, я бы, наверное, сказал... да. Вы очень заблуждаетесь, товарищи. Но сегодня я это делаю. Повторяю, у всех есть свой путь, и этот путь довольно длинный. И все мы начинаем с тех ошибок, с которых начинал и я. Поэтому я расскажу о своем пути. И первая ошибка, которую, в принципе, вы можете сами сразу понять и для себя взять на вооружение, это диеты. Диеты... Когда-то появились, в первую очередь они в Америке появились, это их изобретение, потому что американская нация начала толстеть, ну, жить стали богато, кушать все подряд, и, соответственно, появилось много, ну, фастфуд первым появился в, в Америке, поэтому э, очень много появилось толстых людей. Врачи забили тревогу, появились, появилась профессия диетолог, и появилось огромное количество диет. Вот, американская страховая система MediCars нашел. Она заказала исследования разных диет, которые должны были повлиять на вес, и выяснили следующее. Статистически, две трети диет, которые люди проходят, после этого они еще больше набирают в весе, чем они теряют на своих диетах. Эти исследования 2015 года четко показывают, что соблюдение диет является основной причиной эпидемии ожирения в Соединенных Штатах. А сегодня уже и во всем мире. То есть люди садились на диеты, после диет набирали вес гораздо больше, чем теряли на этих диетах. Вот. Ну а теперь мой путь. Как я пришел к тому, к чему я сегодня пришел? Начинал я как раз точно так же, как и все. Что делать и как быть? У меня в роду все после 40 были с животиками. Мама после 30 даже. И я понимал, что если у меня сейчас начнет расти животик, я ничего с этим не сделаю, то я буду таким же, как и все в моем роду, то есть повторю эту ошибку. А то, что это была ошибка, я уже тогда знал, потому что у меня не было иллюзий по поводу того, что у меня будет там комок нервов или там, как это называют, да, за, запасы там какие-то. Нет, там будет, мы все знаем, что там. Поэтому мне не хотелось это носить с собой, и я начал искать э, варианты. Как правило, мы ищем варианты из тех, которые из своих родных и близких в основном Мы смотрим там сейчас в интернете, ну из своих родных и близких У меня была бабушка, которая соблюдала пост И первое, что я сделал, это начал соблюдать пост Сейчас как раз пост Сейчас как раз наступает начало поста это православный пост, он длится 48 дней тогда я об этом не знал я просто, я вообще не знал о посте ничего я знал только, что надо не кушать мясо, не кушать, ну что обычно мы знаем о посте, это очень мало знаний лучше, если собираетесь кто собирается соблюдать пост, лучше пойти к своему, я не знаю, священнику там, или кто там вас э, курирует, э, и спросить, что такое пост и зачем он проходит. Пост – это не просто сбрасывание веса, нельзя это использовать, как сбросить вес. Пост – это очистка организма на многих уровнях, в том числе на душевном, на духовном и, естественно, на телесном. Вот, используя э, тело, для того чтобы поднять свой дух и очистить душу но об этом чуть позже так вот я начал пост без этих знаний и я просто отказался я решил провести такой монашеский пост монашеский как монахи проходят я где-то там что-то прочитал об этом и первую неделю я вообще ничего не ел Первые четыре дня. Потом по одному яблоку в день я ел. Через неделю я стал готовить овощные супы. Потом добавил к этому каши. И ел я один раз, максимум два раза в день. Вот. И чувствовал себя при этом прекрасно. Потому что, когда мы начинаем худеть, первое – это кайф. Не надо кушать, не надо тратить. И если убрать чувство голода, не думать о нем. Потому что ты думаешь о нем постоянно, но если ты можешь со своими мыслями работать, то есть если у тебя цель гораздо выше, чем твои потребности, то ты с этим справляешься легко. Если ниже, то тогда э, тяжело. Поэтому цель все-таки имеет смысл ставить. Но повторяю, не ставьте цель себе похудения. Проиграете. Итак, я соблюдал его 40 дней, потому что я считал почему-то, что пост 40 дней. Потом, когда выяснилось, что еще 7 дней, 8 дней надо а как раз страстная неделя это было для меня сюрпризом причем таким не очень приятным сюрпризом представляете вы готовитесь 40 дней ждете каждый день что вот сейчас можно начать есть а тут вам говорят еще 8 дней надо не есть был неприятный сюрприз опять же из за того что я мало об этом знал и мало подготовился к этому естественно я посчитал что раз я уже 40 дней протерпел то 8 дней я все равно это выдержу и поскольку это была страстная неделя, я опять перешел на воду. И, в общем, за 48 дней я скинул 17 килограмм, я стал весить 72 килограмма. А до этого я весил 89, по-моему, да? Правильно я считаю? Я же в цифрах точно не помню, но, в принципе, 17 килограмм я скинул за пост. 72 килограмма – это я весил 16 лет. С 18 до 40 я весил 85 килограмм. Начал животик подрастать, это было уже 89 килограмм, вот поэтому я начал соблюдать пост. Последствия. Первое время просто эйфория. Ты худенький, ты спортивный, ты как будто вернулся в свои 16 лет. Вот. Плюс на духовном уровне ты тоже очищаешься, потому что раз ты выдержал, ты себя уважаешь, и тебе есть чем похвастаться, люди у тебя спрашивают, ты становишься звездой для своих знакомых. Это все очень приятно. Но к следующему посту я уже весил 90 кг. Это произошло не сразу. Первые полгода этот вес держался, полгода. Потом я стал повторять это. И каждый раз у меня вес э, начинал набираться быстрее, то есть я быстрее набирал вес, чем в прошлые разы. Если раньше полгода я ходил худеньким, то сейчас это было два месяца, потом один месяц, а потом ну, в течение нескольких недель ты смотришь, что хоп, опять такой же. И вес увеличивался, естественно, и животик рос. И это меня, ну... Раздражало, но не пугало, потому что я не, с, не сопоставлял э, похудение со здоровьем, хотя здоровье э, начало тоже подшатываться, в принципе оно у меня и раньше не было таким прям идеальным, но... Болезни стали приставать гораздо чаще. Я не знал, что на время похудения, на время всех диет иммунная система ослабевает. И никак ее не стимулировал, не подкармливал. Поэтому э, болезни приставали. Мне сделали операции несколько, в общем, на, в том числе на позвоночник. И я понимал, что я не туда иду. И я, может быть, так бы и шел этим путем, но у нас как случается? И у нас не, пока этот рак не свистнет, да, или как там петух не клюнет, мы ничего не делаем. Случилось так, что ребенок заболел, причем не сам заболел, врачи поставили прививку, какая-то обязательная прививка, и был здоровый ребенок, и вдруг начал болеть. Сначала мы, естественно, куда обращаться? К врачам же обращаешься. Единственное, что врачи, ни один врач из тех, к кому мы обращались, ни один, не обратил внимания на том, что это началось после прививки. Это всем я пытался это донести, говорить. Я говорю, это началось именно после прививки. Это не может быть. И в Германии очень много разной аппаратуры, Сумасшедших совершенно диагностик Ребенка усыпляли, в какую-то барокамеру засовывали что Фотографировали мозг Делали все, МРТ какой-то там еще Все-все-все проверяли И никто не мог сказать ничего И сколько бы, повторяю, раз я не говорил, что это началось после прививки Никто на это внимания не обращал Мне иногда говорят, ты не любишь врачей За такие вещи, что они сделали с моим ребенком Сейчас, конечно, я успокоился. Во-первых, я нашел тех врачей, которые думают иначе, и которые делают иначе, и я консультируюсь сегодня с ними. А тогда я был уверен, что это врачи виноваты, хотя они, в принципе, они по сути, тоже не виноваты. Система так их воспитала, и так они к этому относятся. Но бог с ним. Мне надо было разбираться саму. я пришел к тому, что надо разбираться самому, потому что врачи не помогут. И тогда мы начали искать пути. Первый путь был, я сейчас связываю здоровье с похудением, вы сейчас поймете почему. Первый путь был, это гомеопатия. Когда моя жена принесла эту вещь в дом, я думал, что ну, если бы я был властным человеком, я бы ее прогнал вместе с ней, потому что куча шариков, всех разное название, форма вкус и все абсолютно одинаковое у них, но они все от разных болезней. Ну, для меня это было ну, глупо. И я поэтому в это не верил, но с женой спорить не стал, потому что другого выхода просто не было. Ну, я других, Она говорит, ну, предложи что-то другое. А что я мог предложить? И я согласился с ней, что надо эту гомеопатию давать. Вот. Мы давали где-то год ребенку гомеопатию. Это ну, Ребенок стал меньше болеть Но я не связываю это с гомеопатией Потому что мы перестали давать таблетки Которые нам прописывали И давали вместо этого гомеопатию Поэтому может быть от гомеопатии А может быть просто перестали кормить ее таблетками И она стала, ну, организм стал сам чего-то делать Бороться с этими болезнями вот. Потом были витамины и минералы На которые я тоже Что БАДы Да идите вы куда-нибудь в отпуск съездите. И когда у тебя выхода нету, ты начинаешь верить во все что угодно. Слава богу, в мистику я не поверил, иначе бы я сошел с ума вместе, как, как люди, которые это делают. Вот. Но витамины начали действительно помогать. И я это увидел. И вот тогда я начал с этим разбираться, с этими БАДами, что это такое, откуда, как, почему. Uh, и попал уже, я, я искал, конечно, не бады, я искал людей, грамотных, которые в этом разбираются, которые могут грамотно объяснить. И такие люди, конечно, нашлись. Потому что они есть, мы, если ищем, мы их всегда находим. Если мы их избегаем, то мы их никогда не находим. А если мы не верим во что-то, то, то э, с этой верой и живем, и каждому нам по этой вере воздается. Поэтому я пока не верил, я этим не занимался. Потом я начал с этим разбираться, я нашел людей, которые в этом разбираются, в том числе и врачей очень грамотных, и до сих пор с ними общаюсь. Вот. И мне сказали, надо почистить. Очистить организм. Естественно, перед тем, как что-то давать ребенку, я пробовал это сам. И я почистился. Первый раз, это было 50 лет, я прошел программу очистки, и я увидел, насколько это классно. Но ну, как бы я в первое впечатление уже не верил, потому что я знал, какие были первые впечатления после первой после того как я соблюдал пост тоже были радужные очень но они не привели к тому же к чему я шел поэтому тут я первыми результатами вдохновился но не сильно в них поверил но в любом случае я понял что ребенку это можно давать и мы дали ребенку программу очистки мы прошли противогрибковую противопарази... сначала противогрибковую, потом противопаразитарную очистку и вот после этого ребенок начал восстанавливаться с тех пор я э... Многое в моей жизни изменилось, во-первых, там внешние факторы повлияли, и я стал заниматься этим сначала, разбираться для себя, потом я стал это говорить другим, и вот 8 лет уже, наверное, последние я преподавал как раз это, ну, последний год я, наверное, меньше этим занимаюсь, то есть начал больше делать онлайн, а раньше я это делал офлайн. То есть я собирал людей и рассказывал им о концепции здоровья. Это как раз то, к чему я в итоге пришел. Что прежде, чем начинать худеть, нужно почиститься. Почистить голову в первую очередь от мыслей, которые мешают этому. Потому что мы думаем, поможет это или не поможет. Есть один очень простой способ пройти очистку и посмотреть, как это поможет. Пока вы не прошли, и пока вы собираете информацию, это может растянуться на годы. Самый простой шаг – пройти и посмотреть. Почему я говорю, что с этого надо начинать? Помните, в детстве мы были такие веселые, проснулся и сразу куча радости. Откуда она бралась, непонятно, но проснулся и счастливый. Да? С возрастом это проходит. Причина накапливается у нас, то, что загрязняет наши три, три сути. Человек состоит из трех сути. Три э, человеческие сущности – это наше тело, наша душа и наш дух. Как только они начинают загрязняться, у нас начинает портиться настроение. Вот если мы встречаем людей раздражительных и э, грустных – это уже человек, который накопил это. Если он почистится от этого, он может стать опять веселым. Но надо решиться на это, и надо к этому прийти. Вот. Как чистить тело, как чистить душу, и как чистить дух, как это все работает. Я сейчас, конечно, вам рассказывать не буду, это отдельная длинная тема. Но, в принципе, чтобы вы понимали, загрязнение тела ведет в теле к ожирению и к болезням. Или к похудению и к болезням, но в любом случае к болезням. Загрязнение души, когда у нас что-то не получается, когда у нас проблемы, когда у нас люди нас не слушают, те, которых мы любим, они нас не любят, те, которые любят нас, мы их не хотим, они нас раздражают. И вот это вот все происходит от накопления в душе разного мусора грязи грязи житейской и потом приводит к тому что мы смотрим на людей и мы подозреваем любого человека в чем-то потому что нас обманывали с нами неправильно общались неправильно обращались обижали и мы начинаем с предубеждением относиться к людям которые в принципе нам ничего еще не сделали но уже мы думаем что нас вот Обязательно обманут. И во всем видим этот обман. И как только мы начинаем это видеть, это прямой путь к депрессии, к одиночеству и к болезни Потому что депрессия – основа всех остальных болезней. Ну и, конечно, все это зависит от нашего духа. Не хватает духа нам поменять что-то. Мы боимся перемен. Мы думаем, что так стабильно и так хорошо. Тут есть очень простой способ проверить себя. Если, скажем, у нас накопилось большое количество медикаментов, точно мы больные. Если у нас люди с нами новые, не знакомятся, не хотят общаться, точно мы больные. И все эти три сущности, три сути человеческие, они все плотно взаимосвязаны. Поэтому, когда мы начинаем что-то делать... Я начал с похудения. Мы думаем, что мы тело сейчас приведем в порядок, и у нас все будет в порядке. Если душу не привели и дух у нас ослабнет, то ничего не произойдет, мы будем просто худые и злые. Вот. И очень быстро поправимся, потому что от злости хочется кушать. Замечали, когда проблему, мы идем к холодильнику. Я сейчас не буду вдаваться в подробности, как это все сделать. Если захотите, посмотрите, вот здесь вот концепция здоровья, как чистить тело, что нужно для этого делать. Как чистить душу, тоже отдельная тема. Но, в принципе, вот сейчас пост. Я прохожу очистку. Перед постом я всегда прохожу сейчас очистку. организма противопаразитарную, противогрибковую. Сегодня у меня третий день. Голодание. Как видите, я не грущу. <смех> ну, потому что это не совсем голодание. Я просто заменил пищу некоторыми вещами, которые почистят мой организм. Это глина коалин, кто знает. И эти 4 дня я вот ем ее, потом я начну добавлять какую-то еду. Почему очистку имеет смысл проходить перед э, постом? Потому что когда мы убираем еду, которую, привычную, которую мы ели, э, у нас... В организме живет, ученые это объясняют, 5% патогенной флоры или не патогенной, просто другой, не нашей. То есть грибки, они, она наша, но она в нас живет, своей жизнью. Грибки, бактерии, у многих паразиты, они голодать не собираются. А Грибки, паразиты, особенно они питаются тем же, чем и мы. То есть мы им приносим пищу, мы покупаем, они сами в магазин не ходят. они паразиты, да? Паразит в переводе э, обедующий в гостях. Так вот, вот они обедают в гостях, сами не ходят никуда мы им все приносим. И когда мы перестаем им приносить, они начинают, они на диету и про пост не знают, на диету не садятся, они начинают поедать нас. И очень многие люди, начиная проходить пост, ну хватают вирусы, иммунная система в любом случае ослабевает, а если еще паразиты этому помогают, то человек может заболеть. Потому что, если вы думаете, что те, кто проходит пост, не болеют, это не так. В общем, если подводить итог, чтобы не занимать все ваше время, я вам скажу мой путь. Это сначала диеты, будем называть это так, пост это своего рода диета, не принесло результатов. Второе, это витамины принесло какие-то результаты ну, в совокупности с диетами, но не дало того эффекта, который бы я хотел получить. И только очистка витамины, то есть добавки, которых им не хватает в пище, и диета в совокупности, и то не постоянно, а временно. Потому что есть люди, которые садятся на диету постоянно, становятся веганами, вегетарианцами. Это не хорошо, не плохо, но болеют они так же, как и все остальные. Поэтому я пришел к выводу, что э, вот эти вот вещи, три надо совмещать. И обязательно, если мы чистимся, чиститься на трех уровнях. Как это делаем мы? Под этим роликом вы найдете ссылку на «Детокс-марафон», там мы чистим тело, но постепенно мы выходим на то, потому что не почистив тело, нельзя почистить ни душу, и духа у нас не хватит, если мы даже не решаемся на этот первый шаг, значит, духа у нас не хватит ни на что, не надо его вообще трогать, тогда живите такой жизнью, которая вам уже суждено. Но есть судьба, да, а есть биография. Биографию мы пишем сами, а судьба, мы ее не можем поменять. Так вот, Биография это то, что мы прошли, а судьба это то, что нам предначертано. И как показывает практика, люди, которые соглашаются с судьбой, они не переписывают свою биографию. Я переписал. Я последние восемь лет ни разу не был у ортопеда, хотя мне сделали операцию на позвоночнике, я должен был туда ходить бы и постоянно, и постоянно ходил до этого туда. Там была очень смешная история, когда мне объявили, что нужна операция, а я ходил каждые 2-3 месяца, мне ставили укол, и я говорил, что еще сделать, что еще сделать? Он говорит, я сейчас поставлю укол, все пройдет. И когда он говорит, нужна операция, я говорю, а можно обойтись без операции? Он говорит, ну если бы ты пришел года два назад, мне хотелось кричать, говорить, почему я не люблю врачей, мне хотелось его убить. Но операцию он собирается делать, он говорит, что два года, если бы ты сказал, а я к кому ходил, не к тебе ли я ходил, не тебе ли я это говорил, не тебя ли я спрашивал, что нужно делать. Он назначал мне все, кранкинг гимнастика, это лечебная гимнастика по-немецки, я ее все проходил, я все делал то, что он говорил, и в конце концов он меня довел к операции. Так я думал тогда, сейчас я думаю, что это не так, поэтому к врачам я сегодня отношусь довольно тепло, общаюсь с ними вот это сделал я сам да с его помощью но это потому что я ему поверил мы ведь нас ведь никто не обманывает мы ведь сами выбираем кому верить значит мы сами себя обманываем поэтому друзья закончить хочется тем что никто нас в этой жизни обмануть не может кроме нас самих я предлагаю что сделать пройти очистку организма, попробовать это сделать и после этого делать выводы и смотреть на результаты я вас уверяю, если вы сделаете 2-3 очистки, даже если у вас куча болезней накопилась вы откажетесь со временем от медикаментов, не потому что вы не хотите их кушать а потому что они будут не, не нужны нашему организму, они в принципе не нужны не нужна нашему организму химия мы сами себя убедили, что нужна неправда нельзя обманывать себя таким образом Химия организму не нужна. Организму нужна органика. Мы, организм, состоим из органов, нам нужна органика. Вот это, с этим надо разбираться. БАДы, это как раз и есть органика, которая необходима нашему организму. И этой органика не хватает в пище, потому что пища стала суррогатной. То есть половина полезного, половина бесполезного. Все питание, которое сегодня присутствует на рынках, оно все озабочены тем, чтобы дольше сохранить, чтобы оно не портилась как можно дольше естественно добавляют химию само бы оно так не хранилось, не бывает такого чтобы сметана стояла месяц или рыба стояла несколько недель или тоже месяц такого не бывает попробуйте выловите рыбу поставьте ее, посмотрите на следующий день или через два дня вы сможете ее приготовить поэтому добавляют химию и мы Сегодня живем в этом мире. Если мы это загружаем в организме не чистим, рано или поздно мы столкнемся с тем, что мы будем болеть и нас будет лечить той же химией. И кто, спросите, себя нас обманул? Только мы сами. Поэтому начните с того, что разбираетесь сами с тем, что делать. А делать я предпочитаю начать делать. Возьмите себе за правило один раз почиститься и проверить, как это происходит. Очисток сегодня тоже есть огромное количество Но еще одно, что хотел бы заметить Тоже очень распространенная ошибка Искать очистку бесплатную Бесплатная это то, когда бесплатят Потому что есть люди, которые говорят Вот я очистился бесплатно, не слушайте их Они хотят денег заработать Денег хотят заработать все Это не секрет, вы в том числе Давайте будем думать, кому мы платим деньги Мы все равно платим деньги за что-то И если мы что-то ну давайте такой пример приведу, если мы что-то сделали, да, что-то хорошее, то мы хотим, чтобы нам за это заплатили. Мы же не хотим бесплатно это отдать, правда? Потому что мы это затратили труд, время свое, свою энергию, свою любовь, и вдруг кто-то у нас бесплатно заберем. Хотите? Нет? Тогда не ищите бесплатного, потому что то, что хорошее что-то кто-то сделал с любовью и э, хорошо сделал, оно всегда стоит денег, потому что тот человек, который это сделал, заслужил этих денег. Вопрос не стоит платно или бесплатно, вопрос стоит, сколько это стоит, первое, и соответствует ли эта цена рыночной. Потому что сегодня, ошибка еще одна, люди берут то, что им посоветовали, то, о чем красиво рассказали. Ребятки, а голова своя зачем? Это же можно легко проверить, да? На рынке существуют цены на любую продукцию, и если эта продукция, скажем, спирулина, да, сегодня спирлина стала одной из э, основы питательных веществ для организма Она недорогая и ее продают почти везде Вопрос качества и вопрос цены Цену проверить Зашли в Google и проверили да? Примерно у всех одинаково И если вы где-то покупаете в 2-3 в раза дороже Потому что она лучше То это вы обманываете себя Потому что те, которые продают по нормальной цене Там тоже можно найти прекрасную спирлину Поэтому не ищите бесплатного мой вам совет не люблю давать совета но раз я уже заговорил об этом то я бы себе дал именно такой совет когда я начинал не надо искать бесплатного первое и надо разбираясь в ценах разбираться в людях которые это предлагают большинство людей, которые предлагают что-то, они это не прошли, они не пробовали это, и они об этом знают с книжек или с каких-то где-то прочитали или услышали. Когда ты это уже пробовал, ты можешь легко отличить этих людей от тех, которые не пробовали. Но пока ты не пробовал, они все говорят очень красиво. Поэтому попробуйте и будете знать, как это действует. Это то, что я бы посоветовал себе, если бы я начинал сначала. Ну а на этом я хочу закончить. Я вам желаю разобраться с этим, идти путем коротким, а не длинным, с длинный путь, путем своих ошибок. Используйте вот мои ошибки и не совершайте их, и добьетесь хорошего результата. Я вам этого искренне желаю. Здоровья вам, любви и хорошего настроения на каждый день.